Всем добрый день, меня зовут Павел. 23 числа состоялся съезд установщиков дверей. Вот На том съезде я участвовал в мастер-классе, в котором занял первое место. Я выиграл вот такой вот стол Михаила Иксаева. Очень благодарен Михаилу. Стол вообще вне конкуренции. Отличный же стол. Очень а, классное у него расположение. Очень много, прям многофункциональный стол. А, прямо огромное спасибо я очень доволен этим столом также очень благодарен тем людям кто организовал этот съезд вот, в том числе Шакула Вови вот. а, да и все, наверное что еще сказать друзья, стол вообще отличный если есть какие-то вопросы, пишите, звоните все расскажу, покажу сам еще пока немного разбираюсь но в целом очень доволен так что посещайте такие съезды я думаю уверен, что у вас тоже что-то вы выиграете, да что-то оттуда унесете полезное точно.